Итак снова здравствуйте дорогие друзья. С вами канал Big Money и в сегодняшнем видео мы будем рассматривать обзор лотереи. Латея называется лото 30 минут. Судя из ее названия, это означает, что ну, каждый тираж проходит каждые 30 минут. И у нас до следующего тиража осталось буквально вот 45 секунд. Здесь вам необходимо будет сейчас появиться табло и вам необходимо будет угадать 6 цифр. Здесь вот у нас примеры, что вы получите за впадение цифр. Если одна цифра 0,012 центов, три цифры 0,0714 центов. Ну если вы угадаете 6 цифр, вы получите 100 долларов. Не знаю, мне кажется, навряд ли реально выйдет 100 долларов. Я угадывал максимум 2 цифры и получал 0,0128 долларов. В итоге у меня вот он мой баланс. Я вам после... Розыгрыша покажу свою историю вывода денег. Ну а сейчас давайте сыграем. Покажу, как это выглядит на практике. Вот у нас кончилось время. Мы нажимаем обновить. 6 цифр у нас. Вы можете больше, меньше делать. Какие угодно цифры можете подставлять до 9. Можете все пятерки, все четверки, кому как удобно. Если вам неудобно делать так, вы можете нажать автоматически и цифры сгенерируются. Еще раз автоматически. Вот они. В разнобой идут. Вы нажимаете. Все. Проходите небольшую капчу. Вот нам сейчас капча не потребовалась. А вообще вы должны там угадать три дерева, где они находятся. Нажимаем продолжить и играть. Вот мы с вами сыграли угадали одну цифру. Когда я нажал автоматически, мы получили 0.012 центов. Ну, здесь еще есть такая одна мини-игра в этой лотереи. Вот у меня 0.0362 доллара. И я могу их умножить. Все я не буду делать, я вот сделаю 0.062 это я нажал на рекламу нечаянно сейчас мы перейдем обратно вот. умножить 0.062 я сделаю и вы выиграете если выпадут числа выше чем 5250 или ниже чем 4750 вам необходимо угадать выше или ниже мы делаем ниже и угадываем вот мы выиграли 0 124 цента они нам прибавились можете еще играть дальше давайте я вам пример покажу вот мы теперь проиграли мы остались при своих опять проиграли. дальше я не буду играть в этот раз я еще немножко накоплю чтобы поиграть на будущее здесь существует реферальная система это баннеры которые вы можете использовать на других сайтах это вот ваша реферальная ссылка по которой люди будут подписываться под вас и зарабатывать вам деньги за это вот здесь у нас настройки вы указываете Pair кошелек вебани куда вы будете выводить деньги вот она моя статистика, мой баланс 0.03. Выиграл я в лотерею всего вот 0.6 доллара, а вывел 0.22 доллара. Потому что я много играл. Вам этого не советую, если вы не азартный человек. Ну, в общем, это все самое интересное на этом сайте. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Ссылочку на это лото я оставлю под видео.